Всем здорова, с вами Ренат, и вы на канале "Как заработать в интернете", и в этом видео я вам расскажу, как заработать в интернете. Неожиданно, не правда ли? Но на самом деле я вам расскажу, как заработать именно на своих ссылках. Это будет такой некий пассивный ваш доход, и данный способ, при помощи которого вы будете зарабатывать на ссылках, подходит, если у вас есть, а, точнее подходит вам, если у вас есть канал на YouTube, группа в Одноклассниках, Фейсбуке, либо же сайт а, какой-то. Почему не группа ВК, а сейчас объясню Сайт, при помощи которого мы будем зарабатывать на своих ссылках Называется Каткат Ссылочка на данный сайт будет в описании Обязательно, ребята, переходите, регистрируйтесь Там, в принципе, регистрация простая а, В принципе, насчет этого все понятно и мы переходим на сайт, здесь видим сразу Две колонки, это рекламодателю И зарабатывать, давайте пройдемся по Всем а, параметрам быстро Но на ссылках а, остановимся И более детальных разберем Почему еще по-быстрому, потому что Ну все-таки а, нужно обозревать сайт Полностью, все-таки разделить то Сайт, сайты, серфинге, видео Серфинги, контекстная реклама Это короче, если у вас есть а, Бюджет на рекламу, вашего Бренда, продукта, сайта, не знаю группы ВК и так далее, и группы в другом социальной сети вам сюда канал на ютубе и так далее а, а чтобы заработать имея то же самое то вам сюда заработать на своих ссылках давайте сначала ссылки оставим на потом а все-таки потом разберем точнее сейчас разберем побыстрее вот эти три пункта на рефералах это понятно а на своих сайтах это тоже понятно сейчас перейдем в принципе, можете добавить ваш сайт, и будет контекстная реклама на вашем сайте от CatCut, и будет прибыль. И также на продажах. Все, в принципе, все разобрали, теперь нужно разбирать на своих ссылках. И чтобы показать, как зарабатывать на ссылках, давайте сначала создадим ссылку. Берем условно абсолютно любую полную ссылку, к примеру, возьмем того же Twitch. Все, взяли, закрываем и вставляем сюда. Все, кликаем укоротить ссылку. Все, ссылка укорочена. А, и, в принципе, тут понятно. Кстати, видите, средняя плата за переход по ссылке а, 0,128 рублей. Это 10 копеек. По-моему, это, кстати, неплохо, учитывая то, что есть, если есть у вас большой канал... То это опять же неплохо Учитывая то, что если у вас достаточно масштабный канал Либо же группа в Одноклассниках в Фейсбуке Либо же сайт, то это просто обалденно а, К примеру, когда переходят по этой ссылке Суть заработка по ссылкам а, Именно как все работает, схема Там сначала идет реклама, они переходят на рекламу А потом уже переходят на сайт, а, куда хотели Все, в принципе, ну... С этим все понятно Так, я создал ссылку, ее нужно обязательно включить Листаем, листаем Видите, у меня большое количество ссылок Все, вот Twitch а, Да, все, включаем, ссылка работает вот, 53 секунды назад создал а, И, как видите, у меня, опять же, я уже повторяюсь, большое количество ссылок Куда их можно а, ставить, где их можно размещать К примеру, в описании под видео а, Многие указывают ссылку на свою группу, ВК, на Инстаграм и так далее Абсолютно на все, на свой Twitch канал Можно просто взять вот эти все ссылки, укоротить, кликайте вот так а, Укорачивайте все и кидайте вот эту ссылку переработанную уже а, туда и все. Кстати, вот если вы, к примеру, вышли, когда тут ссылка, к примеру, вы создали ссылку и вышли, то если чего не пугайтесь, то ее можно вот тут найти и все. В принципе, тут все логично и все понятно. И когда кликают по этой ссылке, вы получаете свои баволеньки. И так реально можно копить ну, большие сумму, это пассивный заработок Потому что согласитесь, вы сделали раз, потом все Просто на автомате, просто берете Копируете прошлое описание видео, вставляете в это Насчет рекламных ссылок Например, вы уже с кем-то сотрудничаете У вас есть рекламодатели и так далее То все-таки ссылки на то, что рекламируете Не нужно перерабатывать При помощи катката, Cat потому что возможно Рекламодатели будут агриться, это возможно а, Все-таки не надо а, И я уже заработал достаточно много Это просто сколько у меня сейчас на Счету. а так видите, сколько я заработал к примеру, с а, ссылки топовой, это, кстати, рекламная ссылка но это совсем другая история 452 рубля, это реально как я уже сказал, пассивный доход можно зарабатывать Ссылочка будет в описании на этот сайт Регистрируйтесь С группами в Одноклассниках Аналогичная ситуация Если у вас там что-то в закрепе стоит С группами в Фейсбуке Тоже в ВКонтакте нельзя Потому что банят сразу Кидайте ссылки на профиль Банят, банят, банят, банят Так что лучше не нужно И с сайтами тоже Можете на сайте размещать ссылки Ничего не сделают Но ВК банят Так что в принципе вот такое А с вами был Ренат Пока!